Привет всем, с вами Гаймова и сегодня мы поиграем в мире Hello, мы остановились на том, что мы увидели тростник и... и вдруг исчезло видео. Итак, что мы сегодня сделаем, а я даже не знаю, что делать, можно было бы свою броньку или меня просили автоматизировать эту... этот генератор, но, к сожалению, ой, -ой, -ой. к сожалению, у меня недостаточно ресурсов, как я думаю. А простой поход в шахты, это не очень интересно, поэтому мы первым делом думаю, поспим. Не знаю, давайте прогуляемся вокруг. Возьмем наш меч и поохотимся на, на тех, кто еще не сгорел, например, над этим существом под названием крипер говорят то что криперы усложнены но на нормал они все те же клиперы остались что рядом что кто-то? нет все нормально о паук давайте его убьем чтобы не убить вот убили паука кого еще а коровок можно и вот так поразмножать где-то еще одна корова вот там где-то Давайте. Приближайтесь. Да, вот они приближаются. Нормально. Как я говорил, тут нету фермы. А вот эту шахту надо будет следовать. Потому что я там не ходил. И у нас, думаю, есть возможность. Немного возьмем факелов. И... Прям вот в таком виде... пойдем туда вниз. Я туда, по-моему, никогда не спускался. А если спускался, то... Оно тогда была не менее глубокой. Я из неглубоких пещер забираю цифракела для экономии. Вот клип. Рвался. Только я не услышал взрыва. Давай. Все. Отлично. Теперь что? Теперь дальше что? Ничего. Дальше что? Ничего. Ну и так надо искать. О, яма. О, пересечение, круто. О, железо, которое, мне кажется, у меня мало. Такой джуз, как будто у меня немного лагает, как на серверах бывает. Ну что ж, это обновление, которое нам джеп предоставил. То, что у нас теперь мир Майнкрафта, это один большой сервер. Жалко, этот сервер не создается только после нажатия этой кнопки, и это было бы намного удобней для слабых компьютеров, для таких как мой. О, во! Отлично, копаем железо. Ну думаю, это, блин, что же я ломаю. Ну думаю, это не очень интересно. Смотрите, я копаю. М -м -м мне кажется, то, что надо что-то... О, еще железо. Мне кажется, то, что надо что-то построить. В Майнкрафте надо не трогать, а еще и строить. А что можно построить, я даже не знаю. Могу вам маленький туториал показать, по-моему, подвалу. Ну, давайте. Что же, нечего делать. В Майнкрафте, если честно... После 10 минут игры нечего делать все время. И задачки ты сам себе должен придумать. Но это ни для кого не секрет. Клевушку давайся. Спасибо. И если вы видели мой самый первый туториал, то вы поймете, что это такое. Правда, это тут немного по-другому устроено. Если честно, я сам не пойму как. разбирайся тут тут отсутствует а, если и поэтому она немного тут запутаннее для моего понятия а это таймер и, если вы видели то снаружи у меня есть диспенсер тут по моему рычаг который идет вот в этот угол круто пшеница могу отсутствие о могу блин теперь надо подбирать М -м, ладно попозже М -м. Рычаг нажимается, и у нас этот факел гаснет, и потом загорается, а этот поочерёд не активирует диспенсер, который вот там, вот, наверху. Давайте я посажу пшеницу обратно, которую я срубил, и покажу вам этот диспен... диспенсер. пшеница на мне выпала пшеница. Ой, семена. Или выпали. Ну вот, этот подвал видно. Вот этот диспенсер. Ого, сколько кто стрел. Ну даже у меня же есть скелетный завод, если так можно сказать. А может все-таки сделаем кирку и пойдемте в ад. воду. Думаю, можно кое-как повеселиться. Раз ничего строить? Я не вижу пока что, что можно было построить, а вот еды еды мне хватает, думаю, поэтому пошли сюда идем. отлично, у нас тут ад. Тут я ничего не строил и мы, по-моему, оказались в совершенно другом месте, где я был. Просто... А нет, я просто с другой стороны вышел. Вот. Там я копал, что я там копал, я уже не помню. А вот это вот мне пригодится. Я не помню, то ли я пошел за лавы, то ли специально, чтобы копать этот камень красный. Адский камень. Там не сгорает он, когда падает. А то обидно, когда копаешь тут рукой и все сгорает в костре. Пошлись дальше, тут тусовка, надеюсь, они нас не будут трогать, потому что я их никогда специально еще не трогал. Ай-яй-яй, я. она уже стреляет. А, я не вижу откуда даже. Ну ладно. Вот это стоп. О, тут, наверное, меня обстреливали в прошлый раз. Потому что тут костров полно. Тут я не, пойм... не помню, что я тут... Как раз таки делал. Что я подобрал? Что я мог тут подобрать? Как я тут мог что-то подобрать? Ну, ничего. Как вы заметили, у меня лагов намного меньше. Это из-за того, что я теперь звук записываю на другом компьютере. Точнее, звук микрофона. И лаги сразу же исчезли. Можно, кстати... Ой-ой-ой, я голодный. Можно вот так побыстрее добираться. А почему у меня скин не прогружается? Это я вообще понять не могу. моник то сохранён? Ну да, изгамова, что-то тебе мешает. Наверное, с Minecraft.net проблемы какие-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Ааа, этот песок душ. Не нужен? А откуда стреляют? О, я хотя бы знаю, откуда стреляют. Пошли пошли оттуда. С этого мира. А то меня тут могут закрыть навсегда. Ну не навсегда, если у вас есть кремень и железо или зажигалка, но все равно хотя нет, там весь есть гравий, надо свой железо иметь. Так, что поделать? Мы идем в путешествие. Когда я ходил за водой к своему котчику Короче, я ушёл на кухню, увидел своего кота У меня прозрела идея Я сразу вспомнил оцелотов, а оцелоты в джунглях И я вспомнил то, что у меня 1-3-1, это повод того, чтобы отправиться в джунгль за какао-бобами А теперь опять поспим А что нам надо взять? Я не знаю, зачем нам ножницы, но я, если что, сделаю Еда у нас достаточно, но немного то что-нибудь. Хотя нет, еды у меня мало все-таки. Так много железа не надо. Листы я даже не знаю куда класть. Давай сюда положим. Семена не сюда. А, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Давай, надо брать на всякий случай. сделать. Сейчас можно сделать. Сейчас можно сделать. И приключения, я не знаю, я, я лучше... Угу. Я, наверное, и так тут заспавнюсь, но на всякий случай я тут координаты посмотрю. А -ха -ха. Самое интересное то, что уже сит не показывает. Это очень удобно. Потому что я не хотел свой сит так уж и показывать, но это очень хорошо, то что не показывает сид. хотя... Может быть, кое-где проблемы, может, я где-то его не вижу, но нормально. Заскриню эти координаты и пошлите. Но не будем надеяться только на координаты, будем еще надеяться на то, что у нас ловкость глаза может уследить за всем что происходит о круто пещера еще одна <плодисмент> О, <плодисмент> <Что> там кто-нибудь <плодисмент> <плодисмент> искать джунгли это не очень весело думаю-то а ну-ка я что-то там слышу есть там кто-нибудь нет, нету. Ладно, сравнять яму. Что там? Что там такое? Получается на какой версии это Еще создал этот мир. что у меня такие баги с майнкрафтом? то что у меня чанки так загружаются. Нет, мне кажется, это бах Таких скал не существует. Жеп слишком перестарался, то что тут много гор и теперь даже.. Ровные дома себе не забыть построить. Хотя я вижу уголь на такой высоте. В следующей версии говорят, то, что пофиксит вот такие черные дыры. И вот такие. Но исправлять их очень легко. Правой кнопкой мыши по блоку и у вас все исправляется. Но, конечно же, лучше, если этих блоков нет вообще. Вот, правой кнопкой, и нету бога. Ой-ой-ой, я на тебя не хотел смотреть, ты просто сливался с фоном. Ну ладно, как хочешь, я тебя убью. Что ты хочешь спастись? Ну ладно, постарайся. Кстати, они уточкой могут пойматься? По-моему, нет. По-моему, они сразу телепортируются. вообще делают эндерманы что-то это что успокойся с построим лесенку жалко я не взял еще лопату ну ничего немного подождем Пишет-то некуда как мне кажется Сколько времени? да они еще никуда бежали по полю как хорошо когда поле есть ого сколько взять я хочу а нет нету у меня к сожалению нет пшеницы Но я хотел чтобы их было побольше чем больше зверей тем больше жив... живых ресурсов можно так сказать и это очень хорошо что-то я не вижу даже ни одной деревни, в это очень странно, она бы с смогла могла бы тут заспауниться. На такой уж ровной поверхности. Коровы. Я перечисляю всех животных, которых вижу. В последнее время. Может позже не буду. у нас кончаются ресурсы еды примерно через несколько минут у нас кончится абсолютно вся еда и возможно мы не дойдем до джунглей но я пока что вижу одно болото и равнины горные почему-то равнины горные потому что то то равнины то горы О, зимний биом а. Это что остров? Это получается мы в океане. У манков такие большие океаны стали. Они сначала были нормального размера. Ну но не нормального, а со временем были свыше озера. Ого, спасибо. А теперь сразу же стали океаны, где могут глизы по 3 километра. А слишком много. Когда под землей и под водой могут храниться очень ценные ресурсы. Ммм, коровы. Кров -о, О, пещера, пещера. Если солнце еще высоко. Солнце это где? Солнце нас покинуло. Теперь оно светит даже, когда этого солнца нету. Ну, значит, тут солнце каникулы. Самое банальное. О! Свет от лавы. Ну, ладно, не будем копать. Просто разведать немного территорию. О, уже темнеет. Значит, где-то. А, вот солнце. Оно уже садится, на ну, что придется ночевать -то? Если я чуть дальше пройду, и там не будет пещеры, то тогда я вернусь обратно. И значу в той пещере. в майнкрафте уже земля как луна, везде дырки, вот еще одна дырка пробьем второй план а это не очень пещера мне такая не подойдет давайте вернемся и зачем там, у нас нет там дальше ну вот, придется там началось, а мне там не хочется Наверное, это будет часть называться путешествие джунглей. Не по джунглям, а в джунгли. Я неужели потерял ту пещеру? Если что, если это еще. По нам сюда. Все уже совсем темнеет. Наверное, вам плохо видно, для этого я поставлю поярче. Нет, уже можно паниковать. Уже заспаунились зомби на поверхности и скелеты. Они уже на других чанках. Спокойно гуляют. Я их уже слышу, как они уже из пещер выходят. А, вот. Он как раз из той пещеры. Ну что ж, зомби, мы тебя выгоняем отсюда. Теперь мы тут жить будем. Что, зомби? Давай. Что там? Что там такое? Скружайся, мир. Да уж. Ш... О, тут есть уголь. Не будем его тратить, мы лучше потратим, так вот все. И построим тут маленькие баррикады для того, чтобы нас никто не убил. Никто нас не сможет убить, кроме андерманов. Все тут освещено И первую ночь путешествия мы проводим так. Да тут полно дыр. Но лучше закрою так. Они уже наверху, эти зомби. А у меня кончаются ресурсы. Раскопать. Копать быстрей. Копай, мова, копай. Быстрее, пока эти зомби нас не окружили. Не съели. Ну, вряд ли они меня сидят в этих доспехах. Блин. Ну зомби, я думал ты оттуда придешь. Зачем оттуда пришел? С вашими лучами и вы слишком умные для зомби. Как мне Тут построить все, так чтобы потролить над зомби? Вот нормально. Вряд ли они так пройдут потому что я вытяну, А, пройдут. Вот, теперь не пройдут. Отлично, теперь у нас есть крепкое убежище, которое взорвет только крипер, проберется только эндерман, и ещё паук, который очень маленький. Покопаем немного угля, и думаю на этом можно будет и закончить эту серию Спасибо, что вы меня смотрели. С вами был ЗГЭМОВО. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, зовите своих друзей на мой канал. И всем пока. Тут еще надо факел.